Если это слишком мои смиренные поклоны. вся снова шире, шире подпрыгает, росла отличному движению помог я на тебя отхватили, ангелина шелка к шуруну или там на я приношу мои смиренные поклоны моему духовному учителю, который открыл мне глаза, которые были слепы темнотой и невежество, Лучом знания. ур ом очень добрых, таким бесполезным душам как я. Кришна никогда не захочет даже взглянуть на меня, пока не спросит вашего мнения. Поэтому э, я имею только одну единственную надежду – Вашу мирость. Вы распространяете сознание Кришны по всему миру, э, выполняя так миссию Шилы Прабхупады и удовлетворяя его желания. Поэтому Вы идеальная чарья. Вы наиболее приближенный слуга Господа Шри Кришны и Шри Матери И только с Вашего благословения я могу приблизиться к Ним и служить Ему. «Ом и Духовный Учитель, Вы даете высшее блаженство, любовь к Кришне, источник наслаждений для жителей Враджа Махарадж, Вы несете океан любви к Кришне, и Ваша проповедь дает помощь, обусловленным душам, избавиться от демонического и невежественного образования, воспитания. Я ученик кали наиболее греховный, падший поэтому. Я имею только одно спасение и надежду – принять убежище в ва, вашу Хотя мои чувства несовершенны, я постоянно подвергаюсь нападениям Майи, я все равно мечтаю постоянно быть занятым служением Кришне и вашей божественной волосы. Позвольте остаться в вашей семье. Ваше Спасибо, Ваше Святейшество не ранжено с вами. Вся слава вам. Вся слава Шевели Прабхупаде. Примите, пожалуйста, в этот торжественный день леса Божий мои смиренные поклоны к вашим лотосным стопам и наилучшие пожелания. Несомненно, что Швела Прабхупада очень доволен вами, потому что вы полностью отдаете себя служению миссии. Швила и, и Господа Чайтани Махаправху. Нет сомнения в том, что Вы находитесь здесь, чтобы помочь Господу Кришне, возвратить нас к Нему. Нет сомнения в том, что Вы, как истинный Байшна, спасаете нас от условленных душ, забирая множество греховных реакций на себя и, и, и тем самым абсолютно не заботитесь о своем самочувствии и благополучии. Нет сомнений и в том, что вы очень милостивы и смиренны, но, несмотря на это, вы остаетесь очень возвышенной, мудрой и ученой личностью и великой душой Махатмы. Нет сомнений и в том, что вы и далее будете старательно и с любовью служить Швили Прабхупати выполняет беспрекословные его указания. Нет сомнений в том, что ваши качества, как духовного учителя и чистого преданного Господа, совсем еще не раскрыты перед нами. И поэтому Господь милостиво предоставил нам, падшим душам, возможность общения с вами. Иначе бы Он не послал бы вас сюда к нам. Нет сомнений в том, что вы о, о, очень великодушны и искренне преданы Господа Кришны. И, иначе как объяснить то, тот факт, что все, все собравшиеся собра, здесь сегодня так привлечены и покорены вами? Милостивые, бха, э, милостивые э, э, Это это день я... Я сорпуджей же неранжены с вами мимохаранжей впервые происходит сходит у нас духовный учитель поднимает нас из темноты невежества из болота обусловленности материальной жизни и круговорота рождения и смертей. Он отдаривает нас без нишимдаров, любовь любовью и служением верховной личности Бога и поэтому Он безгранично дорог нам. Его святейшество не рожено с вами, Махараджки. Джая! Дорогой Бог Махарада, Кришна нам помог. Они послал для того, чтобы осветить наши yeah, жизнь Наша жизнь прекращается, когда вы покидаете Советский Союз больше. Значит, мы перейдем к следующему разделу. Ну, у меня нет ничего за душой. И, и не могу ничего подарить вам. Ну, я знаю, я знаю, что я могу. Отдать вам. Отдать вам. Это свою жизнь. С этого момента, ну, одна в Пожалуйста, делайте все, что не только никогда не решайте на свое беспрессимое общение с вами. Все славы, ваше вашей божественной милости. Ваша вечность, слава. и будем три раза бросать как обычно, как обычно 10 то есть три раза по три на самом деле 9 раз то есть каждый раз эти молитвы будут повторяться полностью Yananjana, Yananjana, Militam, Yena, Gurave, Chaitanya, Shaitanya, Manobish Tam, Hanabisham, Mano Yena, Hutale, Svaja Mrupa, Swayamupa, Svapadantikam, Bande, Shri, Shri, Shri, Shri, Shri, Shri, Shri, Guru, Sriudapadakamalam, Sri Padakabam, Guru. Shiv Guru, Vaishnava Mca, Rupam, Sagrajatam, Sagrajatam, Sagana, Sagana, Raguna Thani Tam, Raguna Thani Tam, Tam, Saajivam, Saajivam, Evam Vishakam, Visham Oh, Vishnu, Vishnu Vadaya, Vadaya Krishna, Krishna, Krishna Pristaya, Vishale, Shrimate, Niranjana, niranjana Swamin, itinamine, itinamine, Nama, dama, om, oh, Vishnu Padaya, Vishnu, Krishna Pristaya, Vishna Vishtaya, Бактивиданта, бактивиданта с вами, свари, намасте, сарасвате, Гора Вани Прачарине ве, ве, ве, Дешатарине Jai Чай, чай, Кришна, чай, Кришна, чай, Кабу, Кабу, Итянанда, Итянанда, Шьядвайта, Шьядвайта, Хара, Хара, Шивасади, Шивасади, Хари, Хари, Кришна, Хари, Хари, Кришна, Хари, Хари, Хари, Рамо, рамо, рамо, рамо, рамо, рамо, рамо, еще раз, сначала. А кая? Чацу? Мили там? Насмай? Шигураве? Шигураве? Намаха? Чичай но беж там, мало лиш там, папи там, папи там, папи там, папи Shi guru, shi guru, guru. pada kamalam, Shri kamalam. Shri guru, Shri guru. Shri guru. Vaisnavamscha. Vaisnavamscha. Шивам, Шиваджатам, Даджатам, Саганам, Сагам, Рагунадвитам, Рагунадвитам, Садживам, Садживам, Садвайтам, Савадутам, Савадутам, Валита Шри Викшакам видаушча Нама Ом ВИШНУ ПАДАЯ Кришна Криштая Бутале Шри Мате Ниранджана Свами Ити Намине Нама Ом Вишну Падая Вишна Штая Гутале Шримате Активиданта Свами Итина Мине Намасте Зарасвате Кефе Дора Васяриня, мирвишеса, сунья вадим, пасчатя, десатариня, Шри Кришна, чайтанья, Прабу, нитянанда, сри адвайта, гадатара, сри васади, Vakta Brinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Ramo Dramo Hare Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Rama Hari Hare Hare Hare Uspanjali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 Ameelo Krishna, Krishna Кришна Кришна, я виданта вами